Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале GoPlayGames, с вами я, София, и мы продолжаем The Messenger, нашего гонца, я так понимаю, это уже у нас финальная серия. Будем проходить. Я думала, что финальная серия будет э, это самое, в прошлой серии, но нет, она оказалась здесь. Опачки. Так, ну тут, я так понимаю, это последний, последний самый сложный уровень, который будет меня, скорее всего, иметь вообще дыры щели вообще. Я и вообще все будет очень-очень-очень-очень весело, наверное. Господи, как, как, как, как это вс проходится? Я уж я, я уж не знаю. Ну, осталось чуть-чуть. То есть, в принципе, я надеюсь, тут не на скорость это вот вс. Нормально, проходим. Тихо-тихо-тихо. То есть мы идем спасать Фантома. Вот, проходим дальше. А вот тут мне вот эта вот версия больше нравится. Как-то эта версия как-то получше, мне кажется, звучит. Так, ну получается, наш гонец, он просто попал э, в нужное время, в нужное место. Потому что все это долго, упорно создавалось. И как бы вот эти вот мелодии, то есть они не сразу появились, они появлялись в течение какого-то времени так, а может это самое? братиш, ты со мной сможешь поговорить? чат текущая локация этот час настал это моя последняя возможность покончить со, всем незавершен... со всеми незавершенными делами перед великим финалом оклака а лягушки водонепроницаема ты что несешь? чем тут клака лягушки? Наверное, да. Я ожидала все, что угодно от этой игры, но не этого! <свы> Именно есть что рассказать? Может, тебе есть что рассказать? В последнюю историю она пасажок, да? Ну, конечно, слушай. Джо был один мальчик, застрявший в колодце. Никто толком не знал, как он там оказался. Люди предполагали, что он упал туда во время игры, или даже его кто-то столкнул. На самом деле он прыгнул туда сам. Много-много лет он провел в колодце. Он стремительно чах и чувствовал себя совершенно не от мира сего. Он ощущал огромное желание поделиться своим иде... своими идеями с окружающими, но когда он рос, его так часто стыдили, что он сломался. Поэтому он и решил, что колодец идеально подходит ему. Это было укрытие, где он мог оставаться наедине со своими историями так, чтобы никто не смеялся над ним не осуждал его. Эта безопасная жизнь, увы, была бесцельной, но зато он был надежно, защищен, защищен от возможного неприятия его от возможного неприятия его общества. Как-то раз, когда он перед. Предавался ролевым играм в одиночестве. <смех> в колодец заглянул странник. <смех> Блять, да прекрати, что ты делаешь, скажи мне, пожалуйста. <смех> то клока лягушки, то ролевые игры в одиночестве. Вау! <смех> заглянул странник. Эй, что это тут происходит? С любопытством спросил он, э -э, намереваясь присоединиться к игре. Ой, ничего, простите за шум, ответил мальчик. И затем на протяжении нескольких недель из колодца не доносилось ни звука. Терпеливый и полный сочувствия старик все это время просидел у колодца. Он уже принял решение. Он сделает все, что только потребуется, чтобы вытащить мальчика из колодца и дать ему возможность делиться своими историями с миром. Пламя, творчеству, сердце мальчика оказалось... От... отказывалось Гасу, И со временем он снова начал играть. И тогда путник очень осторожно возобновил общение с ним. Он поговорил о том, как занимательны его истории, и повторял, что мальчику нечего стыдиться. Он очень медленно между... Очень медленно между ними все-таки завязывалась дружба, основанная на, чи на чистых намерениях и доверии. По прошествии нескольких месяцев, Странник и мальчик уже сидели в колодце вместе, смея и сидели с историями. Колодец становился все более пригодным для жилья, и в него начали заглядыв начал заглядывать прохожие. «Мне кажется, послушать твои истории хотелось бы не только мне», однажды задумчиво принес Странник. «Но я слишком боюсь выходить», — ответил мальчик. «Ничего!» – заверил его странник. «Дай знать, когда будешь готов!» Годы шли, воображения мальчика становились все более сосредоточенными. Из его мыслей и истории сформировался целый маленький мир. И однажды он решил рискнуть, построить собственный мир и показать его всем. Странник помог ему выбраться. «Мерси, Филип. «Что это было сейчас?» «Мальчик поделился своими идеями с ремесленниками». А, вл... Ремесленниками Владевшими всеми видами мастерства И они загорелись Желанием помочь ему в строительстве Собралась маленькая команда И а... он стал настоящим писателем Мне очень хотелось бы сказать тебе Чтобы в дальнейшем его ждали славы и богатство Но полагаю ты понимаешь Что все затевало совсем не для этого Мерси Силва Мерси Эрик Мерси Мартин я так понимаю, это эти самые разрабы. Все, спасибо, я пошел. Ну-ка, а тут что-нибудь? Хорошо, после приключения я к тебе вернусь. Продолжаем. Да иеб твою мать! Простите. Насколько это далеко? Вот, все. Ага. Так. Нормально. Да, что ж ты? О. Так, заберем жизнь. Теперь он уже вниз. ну Давай. <Cannon> конечно да вот такой вот себе так нам нужно наверх переместиться там да, вот так вот кнуть и зачем-то вниз а зачем нам вниз что происходит так бежим бежим, бежим, бежим. что-то должно сделать да? Я просто я вот я, я уже потерялась. Где я? Что я? А! Наверх надо! Да! А, не поняла? Стоп! Твою мать! Стоп! Давай давай! давай. Ах ты же засранился! Вот так вот давай! Да уйди ж ты! Китай тут всякие мешают жить! Вот! вс, Нашлась! Поняла! Чихарь! Да ты задолгий штат. Да да перестань ты! У него какая-то любовь в тяга к кольям. Ну, я по крайней мере, хотя бы вот в нормальном месте. Да, конечно, ты ждал, ты ждал. Вы, вы ждали, грёбаные Коля, да? Ты бесит этим... У уйди, мышь! Сука, иди, блин. Так, что надо? Вниз надо. Аккуратно, нам нужно жизнь. Вот, замечательно, замечательно. Жизнь. Да, зацепись, пожалуйста. Вот. Блин, вообще уровень хороший, мне нравится. Симпатичные, красивые. Рубаная птица. Ага, сейчас, сейчас, сейчас я прыгну. Да, тут. Сейчас прыгну, сказала я, и он не отцепился от стены. Сука! Да, это вот сейчас было обидно. Сука! Это подстава. Так. Так. Да что ж ты делаешь-то? Мне проще вот тут пройти. <плёк> <плёк> Блядь, это. Я не заметила эту гребную летучую мышь. Серьезно. Уйди ты. Сука. Я надеялась, что там будет жизнь. Нормально. Что? Топись. Так. Да блин, я опять ее не вижу. Опять не поняла, что происходит. Что кто меня бьет там, блин? Это опять мышь. Так, дайте мне жить, пожалуйста. Спасибо. Так, погнали. Держимся, держимся, держимся. Вай, ну не началось. Он такой мерзкая, ску, такой отвратительный. Отправляюсь Ну. Сейчас мы пройдем все норм... Блять, Лебаная летучая мышь увидела ее, за и меня тут же поджарила. Кстати, вот пока вот была вся вот эта вот история, я что говорила, типа, да ладно? История была там, это, господи, про фантома и этого самого, блин, вот что-то вот такое вот было же есть. Ну, сначала у меня, конечно, было, была бешеная мысль, что он, вот этот вот фантом, он один из этих самых плачей как раз-таки. Ну типа что он там маску носит все все все вот это вот. Я реально я подумал что он один из этих самых. Сука. Вот так вот мне полегче будет. Так тихо тихо тихо. Это по идее не сложно, но блин напряжно. Тихо держись держись держись. Блять, отцепись ты, сука. Ага. Вот, что, добралась. и опять все мокрые, все мокрые, руки мокрые, кошмар. Ой, не думайте. Тут есть такой момент хитрый, кстати, да. Когда музыка только начинается, ничего не работает. Ать. Так, сейчас осматриваем уровень пока что. Ну, нормально. Нормально сойдет! Пролетаем так. Да, зацепиться, пожалуйста. Exactly, sí, ]MM да, а Ну, за что так? ничего не работает блин ну мне и этого хватило ⁇ -мо ⁇ Да что ж ты будешь делать-то? Блять, я побоялась просто лететь, я привыкла, что все работает нормально, а не вот так вот. Блять, там можно сойти вниз и сесть. Ладно, держимся. Вот. музыкальный уровень, все, все работает под музыку, прям конкретно. Садимся. Твою мать! Он же до тут доходит, блять! Все хорошо. Сейчас, сейчас, сейчас мы все, все, всех победим. Смотри вот просто вот смотри мы это все сейчас все победим. Я просто понятия не имею еще зачем мы переходим. Давай, я моя да да-да. Он не цепляется, то цепляется. Не давай. ему нажала вниз причем он наверх постоянно куда-то а вниз он нет не не не не не, не, -не. не нас не получится, все получится, все под контролем. Я чуть не не не не не не не не не не не не вниз! Сука, вниз. давай ты гаденыш а. зашибись ну давай мышь и прям вот бесит они вот сидят вот и будут не отбивать сейчас Иди сюда, спать. Я знаю, ты будешь мне потом очень-очень-очень мешать Да, летит, живи И ты опять летит ко мне, тварь, уйди же Да ты, что же ты делаешь-то твою мать! Держ, держимся! Да давай! б твою мать! Вот! Нюшка! Господи, у меня все руки просто не мокрые! Так, я поняла! Поняла, что ты хочешь от меня? Поняла! Поняла, поняла! Так. Да. Это именно то. Именно оно. Пошли. -мо! -мо, как же Да! Надо что подумать, да? Сейчас. Опять сюда же, да? Нет. Да. Вот так. Ага. Все идет по плану, уже одеяло. Открывай, пожалуйста, все, уйдем. А? Ты что ж ты, ее мое попасть ты не можешь? мы даже до сохраняшечки. Очень непростой уровень, он просто сути... он насилует. Грибанная Прекрати, так и всему липнуть. -а -а. Отстань. Так, ладно, мы дошли. Мы дошли. Все хорошо, все хорошо. Мы, мы, мы движемся. ты тых тыр тых тыр Боже, получилось. Сколько сколько можно, пожалуйста, хватит. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо. Потому что там что-то же -же жесть. Не, спасибо. Давай, давай, давай. Хватит. Хватит издеваться просто, прекратите. Это какие-то нереальные уровни. был хорош, когда только начинаешь шагать вот замечательно так, ага так ага ага ага ага ага весело, задумывается жмать даже не знаю, даже как лучше сделать тиха, тиха. хер там плавал да идет в жопу а блин я я не знаю как это это идея а то я это достойно а кажется есть одна идея ну, бля. да ты, ты... Да, ты убьешь его нет машет мечом и все рядом найдите да, его нахер нет охренеть залезть да. Ага, все, получила забрать. Уйди, ты мерзкая мышь. Жне меня бесит, да? Кто бы знал, кто бы знал, как они меня бесят. Мерзкий, мерзкий мышь. записывается, пиво, все мои да записываются Он в меня попал, тварь! Он в меня тупо попал, скотина просто падла Он не дал мне забраться Тихо-тихо-тихо-тихо да, Конечно мышь! Конечно мышь! Уйди ты нахрен мышь ДА ДЕРЖИСЬ ТЫ -мо! ДА Ладно, Мышь Ты умришь, ты Это ужас какой-то, это просто КОШМАР! Дайте ж жизни Жизни не дают Вообще никакой жизни не дают Да ну нахер, что вниз? Нет, стоп, мы можем вот так вот, да? Ой. Так, нормально, нормально. Да зацепись, держимся. держимся, держимся. Казалось бы. Ну ⁇ -мо ⁇ ну ⁇ -мо моё хотите а, ё-моё! тихо тихо хотите а, Давайте обратно запрыгнем вот хотите хотите хотите хотите Вот, Вот, вот, хотите хотите хотите хотите хотите ай -я -я. покойник идем все, все, все усколисьлись успокоились, нервничим все, все нормально даже очень нормально совсем нормально все хорошо все хорошо все хорошо вот тут два вот Я не знаю, в чем была проблема вот, в прошлый раз, когда мы, вот, мы же нормально прошли. Вот! Вс ⁇ Какие, блядь, проблемы? Так, вот так, сейчас подумаю. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, Вот, Вот и сейчас, Вот это вот сейчас было очень-очень-очень дебильно Так, аккуратненько Оп! Вот! Дайте жизни, пожалуйста! Пожалуйста, дайте жизни! Так, наверное, надо крюками тут чисто. Какой-то. Крюк, крюк. Все. Крюк, крюк. Хорошо. Жизнь, жизнь. Спасибо за жизнь. Спасибо, спасибо. Крюк, крюк. Прыжок, крюк. Все хорошо. Крюк. С каждым разом тут все веселее и веселее однако ж, однако ж Ура, сохраняшечка Хватит уже Прекратите меня насиловать Но это сложно очень Еще один, где? бля, это... На той стороне Сейчас да еще аккуратней давай давай давай жизнь слава богу а, это ужасно да сколько можно уже но он не всегда нормально летит жить блин с такими крюками своими Ра-ра-ра-ра! Просто издевательство! Хватит! Прекратите! Так, нормально. Оп! Тихо-тихо-тихо. Пипец, конечно. ай яй яй спасибо, спасибо, пупсик! Спасибо, спасибо! Когда это уже закончится? Что такой долгий уровень, это шпиц? Все загадки тут? Да, -мо. А! Да и да прекратишь-то, Ты производит! В смысле? сейчас я я, я чувствую сейчас себя просто максимально тупой а все нормально устать стенки. Спасибо. Так. Вот. Вот. То, что надо было сделать. Все. Может песц тут пройти. Я уже по Все, у меня мозг устал, я устала. Так долго-то, господи! Это самый долгий уровень. Я за это время успевала блин, несколько уровней пройти и вот, вот парочку завалить Ну ч, Алло? не с первого раза Шу -шу -шу -шу -шу -шу -шу тебе по морде дам, тварь Держимся, держимся, держимся. Опять, да, крюком. Блин, я их ненавижу-то. Ладно, хотя бы так давай. Куда уйдешь ты, блин, Козлина? Все равно попала. уже бедись просто хотя бы так так я, я уже не знаю я уже вот просто я уже <с> прекрати уже да? давай нормально работать будем пожалуйста <с> Это тебя не придавит надо же не придавливает странненьку даже вот так Блять, да ты заебешь, а? Тихо, держись. Все, стоим тут. Сюда. Стой на месте! Стой, стой, стой! стой. Ага! Ого! нам нужно продвинуться то есть мы даже запрыгнуть на эту херню и она у нас такая чпонька чпонька чпонька -чпонь -чпонь -чпонь туда прям прям туда прям туда за нас да? меня эта игра уже отчпонькнула по полной программе это кошмар какой-то я, я же не могу он такой устал когда этот уровень закончится? хватит так у меня кончились эти. Так. я тебя сейчас убью тварь Падла скатила, бесишь, бесишь меня. Голыми руками замопи. Пожалуйста, уровень закончись. А, боже мой. Да, блин, иди ты в живот, вот я не могу, вот прям. должна быть финальной она обязана быть финальной да беги дайте жизни ну что выберем друзья Ё-моё, как это сложно Это сложно. уровень Он очень долгий, он нереально долгий Сколько можно? Он прям выматывает да Ты издеваешься? Он попал в него этой самой штукой, но не зацепился, блин. Как вам такое? О, все, ждем, ждем, когда она причпонка мне. Ну, при, при, так, короче, придет обратно. В жизни у меня нет, осталась одна штучка. Просто вот красота! Красота! Невменяемая. Минус один. Ой, ай, жизнь. Минус два. Шикарно. Все, Мне полегчало. Тихо, тихо, тихо. Что-то что-нибудь что дадут. Ага. Кто-нибудь дадут, ага, пилей. Ты бели мне купишь. Ага. Уходим отсюда, просто уходим. Просто пошли. Сохраняшечка, заграняшечка, поднимите меня к сохраняшечке. Я хочу посмотреть на этот уровень. Блин, вроде бы небольшой, а пипец, он буматывает не, не, неимоверно. Храняшку. Подождите. Башня времени, искаженное будущее, музыкальная шкатулка, небесные острова стихии, облачные руины, ё-моё. Ледяная вершина, горячие скалы, преисподние, господи, затонувшие светилища, сколько всякого говна-то. Этот когда-нибудь кончится, пожалуйста, пожалуйста, закончится. Я всегда, знаете, поражалась людям, которые способны э, проходить игры без урона на сто процентов, собирая абсолютно все, заучивать игру. Что, как вы это, блин, мать вашу делаете? Меня вот от всего этого трясет просто. Ай, тихо, тихо, тихо. Если уровень повторяется, это все а мне скучно становится. Все? Все? Скажите, что все? Да, сейчас будет драка. Сейчас что-то будет, подождите-ка. Братан, поговори со мной. Скажи, что все будет хорошо. Чат. Вот этого уровня. Кажется, я слышу мелодию фантома. Да, время пришло. Что вы посоветуешь? Прости, мы знаем одно. Проклятие в нем по-прежнему очень сильное. Тебе придется все сделать самостоятельно. Удачи тебе, гонец. Все, ну пошли тогда. Вот и фантом. Гость. Должно быть меня снова преследует видение. Как ты? Я не желаю тебе зла. Намерение мало, что значит. Моя мелодия должна прозвучать. Так распорядилась судьба. Кто ты? Ты получил мое послание? Как ты смеешь торгаться сюда? Я пришел, чтобы помочь. Тебя прокляли. Проклятие? Значит, все это правда, да? Все правда, верно. Но ты можешь покончить с этим прямо сейчас. Сними маску. Но это нелепо. Сейчас я расправ... расправлюсь с тобой. Я тебе не враг. Это ведь ты создал свиток, верно? Невозможно. Сколько же времени прошло? Кто-то действительно получил мое послание? Довольно? Ты заплатишь за предательство. Послушай меня, фантом. Прошло много веков, но люди не отказались от тебя. Ложь, ложь, ложь! Я пришел, чтобы освободить тебя. Я не потерплю этого. Приготовься к смерти, чужак! Так. Хоть. Тихо! Спокойно, что спокойно. Что-то происходит. Что происходит? Тихо, тихо, тихо, тихо. Подожди. Подожди, я не успеваю озображать. Я не успеваю изображать, подожди. Фантом. Твою ж мать. Тихонечко. Что? Что я могу делать? Я могу что-то делать? Ай! Ёб твою мать, я ма... Всё. Приветики. а а а а Ты что ногами... Я бы сам попробовал, слышь? Ногами я играю, ты бы сам попробовал. Давай! Погнали! А? Давай ее жмать Тихо, тихо Ага, я могу просто Их вот так вот перепрыгивать Все, все, мне полегчало Я, я поняла, как от этого Уворачиваться мне стало полегче Ай, царацита, так, надо запомнить, что второй шар всегда летит туда Так Главное к, стен... К, стен... К, стен... к стенам не прижиматься Так, а к этим Эти штуки ничего не делают Так, но он уже замигал А, они меня цепляют Вот так вот Опачки. Тихо, тихо, тихо. Я не успела крюк пустить, ну ё-моё! Ну вот это неплохо. 307 смертей. Очень неплохо. <с -ermo> Чёрт, это сложно. Вот это вот хороший босс прямо. Вот это вот чувствуется, что босс. Как бы от нее так уворачиваться-то, а? Так, это первый паспорт. Самый простой. Музыка класс, кстати. Реально. Супер. Надо было присесть. Когда он эту штуку швыряет, наверное, надо быть на стене, чтобы потом вот ее просто тупо перепрыгнул, и у тебя остается больше времени, чтобы подготовиться к удару, да? Но это тоже херня. Это вот, опа, типа промахнулась, это. Так, бежим. Давай, давай, давай, Ага, это вот это вот Потом будет вот это вот третья атака Тихо, блять Нельзя тут Это самое простое Нельзя тут на самом простом Блин Я опять слуханулась Да, ё-моё чуть-чуть ну, ведь осталось перво себе не знаю как я смогла вернуться давай, давай давай давай есть я твой главный фан получен достижение я твой главный фан все спасибо я Музыкальная шкатулка. Нет, все мои воспоминания. Любовь моя. Нехорошо. Уходим отсюда. Так. Я очень надеюсь, что они все сделают правильно. Так хочется наконец познакомиться с фантомом. А я сейчас очень обеспокоен. А что, если лавочник не доберется туда вовремя? Я так и знала, что следовало пойти туда самой. У нас получилось. все, наконец, кончено. О, это Фантом. Хочешь попробовать пройти мое испытание в башне времени? Дай ему немного времени. Ему пришлось очень несладко. я ждала тех самых пор, когда мне дали, выдали свиток. Ты что, не можешь просто дышать? Ну, хоть разочек случилось проклятие энергия маски я не хочу возвращаться я не могу все эти стены эй ты в безопасности не беспокойся она здесь оно хочет снова забрать меня на помощь что опять это когда не кончится ох не хорошо это как я и боялся фантом удерживал силу проклятия внутри и как нам остановить его Никак, оно высвободилось и набрало полную силу. Мы были глупцами, поэтому заключался весь план. позволить проклятию вы... набрать силу, пока мы ведем совершенно бессмысленную войну. И окончательно уничтожить нас именно в тот момент, когда мы решим, что победили. О чем ты говоришь? Ведь, конечно же, не сдадитесь бы вот так просто. Может есть предложение? Я слушаю. Все просто, мы должны сделать дело. В ордене... Остались только мы трое, ты ведь понимаешь, что нам с этой силой не справиться? Связь со свитком когда-то удалось установить все присутствующих так что все мы можем сделать дело! Слушайте все, за мной! Воу, сейчас будем делать дело! А, а, да-да-да-да, да-да-да, жмур-жмур-жмур-жмур-жмур! Подождите! Сейчас, у меня есть метод! Хороший такой! Я всё ещё жму, если вдруг что. Я жму жмур жмур жмур жмур жмур жмур жмур Я тебе не дам так да, просто меня... ...выграть! Слушай, я так долго шла к этому фигу А в фальшивый финал был лучше! Наконец-то стал конец. Ура! Я вас поздравляю, дорогие друзья. Мы прошли эту чертовую игру. А, давай, погнали. Ура! Все, спасибо за то, что были со мной, за то, что смотрели меня. Слава богу, мы ее прошли. Игра, конечно, прикольная. Это если ее дробить, а не играть, как я, там, вот, по несколько часов, часов по 5, по 6, по 7 подряд. И тогда Маска разбилась на кусочки а человечества, кто наконец избавился от проклятия демона. Конец. Ух ты, вот это я понимаю, долгая история. Ну, ты сам попросил. Я могу еще чем-то помочь тебе? Не знаю, сейчас я не могу позволить себе купить улучшение. Что ж, может у тебя осталась еще история? Ну, конечно, вот тебе одна история. Вот так вот, все это была одна история. To be Continuum, Да. Новая игра плюс разблокирован. Все, все хватит, хватит, просто хватит, хватит мучить меня хватит. Все, спасибо за то, что были со мной, за то, что смотрели меня, оставляли свои комментарии. Стоя, подождите. Ух ты, нихера хераш себе. Так-то неплохо. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Заходим. Что это? Распространенные образы постепенно принимают все более четкие очертания. Пикник-пани! Где-то в альтернативной вселенной Фобияне стали жертвами похищения. Конец должен отправиться в тропики и спасти ситуацию. Говорит, мои устройства ведут себя так словно гредно, -то только что открылся портал в другое измерение. Ничего страшного, можешь возвращаться к работе. Но ведь моя работа заключается именно в том, чтобы открывать порталы. Говорю уже, тебе все в порядке. Неужели конца ждут приключения на, на стороне? Да. И что? Ты думаешь, что сделаешь дело? Не знаю, а что? Просто если не сделаешь, то никакое это не приключение. Слушай. Я просто по-быстрому смотаюсь в измерение, где остров Вудуян так и не слился с нашим материком. Могу поспорить, ничего примечательно там не случится. Ладно, если чёрно соберешься делать дело, да знать, я хочу быть там и видеть это. Договорились, буду держать тебя в курсе. Так-то, я у себя была в лаборатории. Что? Ничего. Ну и почему ты никуда не идешь? Просто мне в кои-то веке хочется, чтобы кто-то сказал «Удачи, мастер!» Ты это серьез? Мы тут пытаемся сосредоточиться, почему ты вечно пытаешься перетянуть одеяло на себя? Эй, я дружусь до всех сил, но в центре внимания все равно всегда остаю... остаетесь вы с пророком! Подожди, только не... Ага, звонил? О, пророк! Вы можете сказать «Удачи, мастер!» Ну хоть разочек, пожалуйста! Прости, Что? О, ах, может, приступим уже, а? Ох уж эти двое. Вступай, Ганес, и помни о том, что отправляешься в ультернативную реальность, которую тебе следовало любой ценой избегать. С этой парочкой я разберусь. Где-то в альтернативной вселенной, вдали от берегов острова Гонца... Солнце на тропическим острове Вудуян съело так ярко, что малютки и решили устроить пикник. Но тут по воле судьбы, откуда ни возьмись, появился генерал демонов Барма... Барматазель, и всех охватила паника. Он увел своих пленников в самое сердце смертельно опасных джунглей острова Вудуян, чтобы использовать бедняжек в своем злобном ритуале. Только один герой может перенестись в другое измерение, чтобы спасти Фубияна и помешать планам Барматазеля. Если, конечно, все это не ловушка. Ух ты, ⁇ -мо ⁇ Такие люди, приветствую, юная и неугомонная душа! Старейшина, меня принесло сюда, но я не знаю куда идти дальше. А ты кто? Ты меня не узнаешь? Я состою в клане. Слушай, может я и старик, но простым костюмом меня не одурачишь. Я помню своих учеников, всех до единого. Но я правда ниндзя, ты сам меня всему обучил. Ты хотя бы техникой облачного шага владеешь? Это мало что значит. Я чувствую присутствие силы свитка. А значит, мне стоит потратить свое время на что-то более ценное, нежели расспросы. Очень высокое и явно зл зл злобное существо без каких-либо помех добралось до доков и ждет там гонца. Утверждает, что хочет сделать обоюдовыгодное предложение. Советую тебе отправиться в доки. Напомню, напомню еще разок. Всем упомянуты в строках пророчества и признаем, и признаем свит, силу свитка. В следующий раз можешь обойтись без маскировки. Бога. Ну, короче, привет, братаны. Короче, нам туда. Ну, давайте одним глазком глянем. Одним глазком. В любой момент мы можем остановиться. Попрощаться. Блин, я уже на автомате пытаюсь избивать их. А я вам Привет, меня зовут Рок, Рок Лосье. Обучение тебя явно не... не нужно. Продолжай в том же духе. Да, ё-моё. Просто иди вперед, а с... Отстань от него. Они, видимо, это самая благодарочка разрабам. Так... Говорю же тебе, Рост решает все. Конец преклонит колени перед могуществом Ракститом. Что? Конец уже здесь. Ну класс! Стоит только подумать, что прекрасно успеваешь отрепетировать вот на этап своего леденящего кровь полета. Пожалуй, я просто спущусь. Смотри. Опа! Итак, Ганец обращается за помощью к Рокстиру Великому. Я-то? Ну, а разве ты не надеешься попасть на остров буду я? Да, судя по всему, нескольких фабиян похитили. И как ты предлагаешь добраться до острова? Ну, у меня был план попросить моего приятеля Манфреда меня донести. И испортить его отношения с заводным привратником? Как-то это не по-приятельски. Ну вот, деваться тебе некуда. Склонись предо мной, признай, что я выше всех на свете. И мы с моим костяным скакуном доставим тебя, куда требуется. <связать> Просто отняли ноги. Ох, за да чего неловко. Слушай, я... Завтра у меня свидание, может, поможешь мне вернуть мои ходули? А потом я доставлю тебя на остров Вудьян, обещаю. Конечно. Ладно. Прыгай сюда. Погода идеальна. Хочешь, я научу тебя серфить? Давай. Что ж, первое правило серфинга. Любой ценой избегай камней. Теперь нажми L, чтобы спуститься на одну линию ниже. Иногда, чтобы не наткнуться на камень, надо через него перепрыгнуть. Нажми А, чтобы прыгнуть. Клево! То есть на рыбу можно прыгать, да? Падает. Так, и последнее, о чем я тебе расскажу. Некроусиление. Оно не расходует энергию и восстанавливается, и восстанавливается мгновенно. Нажми Х, чтобы использовать некроусиление. Уу! Мне слишком-то впечатляет, да? Подскажу, некроусиление подпитывается благодаря врагам или обломкам. Ну же, нажми их, чтобы использовать некроусиление. Впрочем, эффект некроусиления будет сброшен, если ты наткнешься на камень. Во время использования усиления ты по-прежнему можешь переходить с одной линии на другую и прыгать. Теперь нажми L, чтобы подняться на одну линию выше. Не забывай о том, как важно избегать камней, чтобы ускоряться. Можно даже подпитывать некое усиление. На этом вроде бы все. Дальше давай своим ходом. Пора прокатиться внутри волны. Так. Ха -ха. Ну погнали. Потихонечку. Оп. А, то есть рыба это о, ок. Окей. Окей. Okay. Рыбы это... О, О. Оп. отлично. Ох. Воу, воу, воу, воу, -во. моя башка. Моя башка, она это... Ушла, ушла. Просто все. Я ничего не вижу. Все смазано, все смазано. Ха. Ничего не понимаю, но окей. Okay. Эй-эй-эй, эй, эй, эй. Нет? Так, бочка это обломки или это что-то вот плохое, я не понимаю. Так, сейчас сейчас, мы почти добрались. Хоть ты, блядь... Погнали, все. Оп! Оп! Да, блин, я хочу на середину. Почему он перелетает через одну линию? А, тут именно на них надо падать вот так вот прям давить их надо хера себе рыбу надо давить окей а! так тихо тихо да ⁇ -мо ⁇ камни а рыбу еще можно тоже вот этим вот усилением да хера окей хорошо раз разбираемся потихонечку что это за перо было? Так, тихо. Да, -мо. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Хватит, уже прекратите, пожалуйста, перестаньте. Выпустите меня отсюда. Можно это как-нибудь прекратить? Блять. Я, я уже как-то, я, я реально, я, я уже устала от этого Пожалуйста Кстати, конец, Вс. хватит Алло, алло К Когда это прекратится? Так, тихо сейчас Я сейчас просто сосредоточилась, поэтому была тишина -то в эфире такая какой то пиро там появилось так, типа. то есть, Чем больше я очков собираю Тем э, ближе ко мне пиро, да? Эй! Ну, так нечестно О, Ладно, покажем этому моллюску Кто здесь босс какому? А, это вот-вот Окей Спокойно, спокойно, спокойно как его побеждать. А-а-а! а а что! что! А что -а. а ты не толкнулся -то? Бомбу он не толкает, что ли? Оп! Вот это вот сейчас... Ну, ну что ты, блин, перелетел? А, то есть бомбы совсем нет, да? Нельзя трогать. Ой, ну сейчас мы что сделаем? Так. что с самого начала. Во, слава богу, нет. Ну, по крайней мере, хотя бы я поняла, как с этим работать. Так. Хорош! Я, пока изучала, что мины нельзя трогать Я, я, я, я очень пыталась их потрогать пнуть их там Вот Сейчас победим его он, Я не думаю, что он прям такой вот Прям очень сложный Нормально-нормально Да? На мину не нарываемся мины это плохо Нормально, нормально. Сейчас, сейчас, сейчас мы всех убьем. О! Как хорошо, мы прям вот. По всем потащили. Хрясь минок получено достижение. Хватит! вернее это! Почему ты не, говор... не говоришь нам, что тебе не по душе, Рокстин? Я не хочу говорить. Мне просто нужны мои ходули. Но нам не хватает тебя! Почему не заглядывать в гости? Хватит! Ты мне не, мне не мамочка! Рокстин! Это что сейчас было? Они типа друзья? Или его родители? Он снова ушел. Да, я больше не понимаю его. Мне казалось, что интерес к некромантии у него с. Со... У него временно иску. Что интерес к некромантии, у него временно, и скоро пройдет. Ну ш. Ну, во, э, ныне. Ну ш, что? Ну, бос и ныне там. Я чувствую себя. В ответе за это. Не следовало нам говорить ему, что он приемный. Всхлип. Не плачь окта. Ну, я скучаю по нему. Пи. Я тоже, ты же знаешь. Ой, я знаю, что тебя взбодрит. Щекотка кощу пальцами! Щекот кощу пальцами! Я тебя люблю, Пи! И я тебя, окта! Ой, иди же сюда! уру ру ру ру, -ру. Это типа его приемные родители! А -а -а. Божечки! Гонец окажет мне помощь и даже не догадывается об этом. Как только магическое семя наполнится энергией вуду, я окажусь еще на один шаг ближе к месте. Какая наивность и предсказуемость могу поспорить, Гонец уже спешит на помощь этим бесполезным созданиям. А я знал! Мне лучше скрыться на какое-то время. Потрясающе скрылся. Добро пожаловать в тропики. Может быть ответ отвернешься на секунду? Пожалуйста. А -х -х так гораздо лучше. Не буду тебе мешать. Приходи, если захочешь снова посер посерфить. Все, а на этом мы закончим. Мы уже продолжим в следующей серии. Господи, надеюсь финальный. Боже мой, боже мой, игра остановись! Вот, все. Всем спасибо за то, что были со мной, за то, что смотрели меня. Оставьте свои комментарии, ставьте лайки. До встречи со всеми в следующей серии. Всем спасибо, всем пока-пока.